Как называется официальная валюта Бразилии? Реал. Какая валюта используется в Венгрии? Форинт. Эта валюта никогда не использовалась на Земле. Космический фунт Стерлингов. Кто изображен на британской банкноте в один фунт? Исаак Ньютон. Кто придумал ценник? Фрэнк Вульвард. Русская золотая монета, названная в честь Фридриха II. Фридрих Сдор. Товарообмен, смысл которого состоит в расчете за поставку оборудования продукции, произведенной на этом оборудовании. Пайкбек. Какая валюта используется в Замбии? Квача. С 1985 года в Израиле расплачиваются шекелями. Каким денежным единицам они пришли на смену? Израильский фунт. Самый старейший банк мира. Банка Монте. В 1965 году 17-летний Фред Делюка открыл точку по продаже сэндвичей. Сабвэй. Для какой территории русско-американская компания выпустила позапрошлом веке деньги из кожи тюленя. Аляска. В каких банках существует запрет на судные проценты? Исландских. Страхование потери прибыли и других финансовых потерь. Шамаш. Деятельностью по, по определению взаимных обязательств, сбор, сверка, корректировка... Лиринговая деятельность. Понижение рыночного курса денежных знаков. дизажу Как распорядился Михаил Горбачев своей Нобелевской премией. Перечислил в бюджет страны. Это слово родилось в Англии и буквально означало кожаный мешок. Бюджет. Кто предложил монеты делать ребристыми? Ньютон. Что такое ликвидность? Способность активов быть быстро проданными по цене близкой к рыночной. От какого слова происходит название банк? Лавка. В середине 19 столетия на монетах Доминиканской Республики была дыра. В форме чего? Сердце. Кто из этих людей находится на первом месте в списке Форбса? По итогам 2013 года. Карлос Лин Эллу. В ноябре 1979 года в Китае был подставлен рекорд по, цену, по цене на эту пряность Жень -шень. Согласно методу расчета ВВП по расходам, величина ВВП, арендная плата и арендные платежи. В каких банках существует запрет на судные проценты? Исламских. В этот день курс доллара на московской бирже вырос сразу на тысячу пунктов. Назовите этот памятный 7 день. Вторник 1994. Что служило деньгами жителям древней Спарты? Железные прутья. Именно эта европейская монета называлась раньше «пистолем» или «двойным» из Дублон Торговец, являющийся посредником между иностранным капиталом и национальным рынком, называется Компрадор Кто из министров финансов предлагал ввести в обращение новую валюту? Витте Что такое валовый доход? Доход, который получает от основной деятельности. Какая страна чеканит монеты номиналом 1 евро с изображением стерилизованного дерева на Аверсе? Франция. Как назывался денежный налог с населения в средневековой Руси? Подать. Основатель компании Грейлок. Хоффман. Когда и где обычные игральные карты выступали в роли денег? 1685 год. Франция. В каком году была открыта Афинская фондовая биржа? 1876. Кто занимает первое место в рейтинге 2013 самых влиятельных женщин мира по версии Форбес? Ангела Меркель. Франция Кью Щит. Какого английского короля прозвали старым медным носом? Генрих 8. На островах Ванлату это нынешняя местная валюта. Кабан.